Это очень большая кровать в виде огромного желтого покемона Пикачу. Внутри есть встроенный большой карман, как у кенгуру, в который можно залезть и уснуть. Ее можно использовать по-разному. Если сложить двое, то она превращается в шикарное кресло или диван. Голова это по сути огромная подушка. В принципе можно использовать и как матрас, постелив сверху на кровать. Кровать подушка Тотара. Выглядит как огромная мягкая игрушка Что-то среднее между декоративной диванной подушкой и креслом-мешком Такого дивана будет вполне достаточно, чтобы вместить двух взрослых По сути, большой кошак Тотера Это подушка-кровать, одетая в спальный мешок В виде персонажа аниме Если расстегнуть чехол, можно влезть внутрь И отказаться в спальнике Даже одеяло не понадобится Этот пластилин можно мять, растягивать, рвать Из него можно лепить различные фигурки Как из обычного пластилина Он прыгает как мячик а если его оставить в покое, то он начинает растекаться. Мягкий и приятный на ощупь, не прилипает и не пачкается. Совершенно безопасный, не токсичный. Также возможно расщепить на мелкие части. Умный магнитный пластилин – это загадочная вещь. В нем содержатся миллионы магнитных частиц, которые реагируют на магнитное поле. Чем сильнее рядом магнит, тем интереснее ведет себя пластилин. При ударе по нему твердым предметом он разлетится на кусочки. К счастью, его можно потом собрать и пользоваться дальше. Умный пластилин это занимательный подарок, который обережет от депрессии и создаст на долгое время отличное настроение вам и вашим детям. Дети с нетерпением ждут дня рождения, чтобы загадать заветное желание, задуть свечи и ожидать его исполнения. А этот музыкальный цветок сделает его незабываемым. Специальная подставка, на которой закреплен бутон цветка, устанавливается в центр торта. Используя специальную палочку, зажгите свечу. Пока горит бенгайская свеча, бутон цветка раскрывает свои лепестки, на каждом из которых зажигается маленькая свечка. Цветок начинает играть музыку Happy Birthday и u Эта машинка может ездить по любой гладкой поверхности. Горизонтальной, вертикальной, даже вверх ногами. То есть по потолку и по стенам. все дело специальной технологии, которая работает наподобие пылесоса. Специальные турбины всасывают воду, создавая искусственную среду, близкую к вакууму. А гибкий обвес вокруг шасси поддерживает безвоздушное пространство. Необычная копилка в виде коробочки, в которой сидит кот, который неравнодушен к вашему баблу. Принцип работы копилки настолько прост, насколько и занимателен. Как только вы кладете монетку, кошечка с безобильным личиком высовывает лапку и забирает вашу монетку. Вы когда-нибудь пили из унитаза? Все когда-нибудь приходится делать впервые. Эта хрень больше подходит для любителей необычных конфет. Сначала вам нужно будет собрать этот чудо-унитаз. Затем в бачок нужно засыпать порошок из пакетика. Ну и залить слегка водой, что обеспечит реакцию конфеты шипучки. Офигеть! Ведь этот чудо-набор считается детским. Муравьиная ферма – настоящая мечта для любителей наблюдать за маленькими насекомыми. Запустив туда муравьев, вы сможете наблюдать за их жизнью, не волнуясь ни о чем и не тратя время на уход. Он заполняется специальной гелевой массой, которая является для муравьев строительным материалом и одновременно кормом. Все это очень увлекательно. Дело в том, что внешний вид фермы меняется постоянно. Появляются новые ходы, комнаты и коридоры. Первая в мире модульная магнитная ручка-трансформер, сделанная из мощных магнитов. Это простое элегантное изобретение, одновременно ручка и инструмент. С ее помощью вы сможете снять нервное напряжение, получить порцию позитива и избавиться от усталости. С этой ручкой можно делать множество фокусов и трюков. Настоящая головоломка, а также это стилус для сенсорных экранов. Хочешь пиши, хочешь рисуй, хочешь играй. На этом я заканчиваю. Не забудь посмотреть вот эти видео. Всем удачи, увидимся в следующем выпуске.